доброго времени суток с вами катамхали Венеция, итальянский крейсер 10 уровня но если честно неоднозначные впечатления у меня по поводу этого корабля бывает бои где вроде складывается все неплохо да достаточно хорошо там и урона нормально наносится бывает бои где просто даже при том же количестве попаданий плюс-минус э, все наоборот да все очень и очень плохо ну я думаю, кто на этом корабле играл, понимает, о чем я говорю. Это отсутствие фугасных снарядов. То есть, то есть здесь у нас место фугасов полубронебойки. И в некоторых ситуациях на них ну, не то что невозможно. Но очень мало урона они наносят. Бывает такое. Ну ладно, к этому мы попозже вернемся. Сейчас сразу по-быстрому посмотрим модули таланта капитана, чтобы уже в бой отправиться. В первом слоте основное вооружение модификация 1 Второй и четвертый слот Ну, все-таки на тяжелых крейсерах я а, стараюсь как бы по максимуму увеличить живучесть Ну, по возможности, поэтому ставлю здесь такие модули Которые обычно ставятся на линкор в эти слоты Это система борьбы за живучесть и система борьбы за живучесть 2 В третьем слоте система наведения модификации 1 В пятом слоте система маскировки Увеличиваем, да, свою маскировку. Кстати, при полной прокачке у нас здесь получается, ну, не то чтобы комфортный, 12,4, да, показатель даже, ну, <laughs> не знаю, ну, наверное, все-таки средненький, да, есть корабли, конечно, с показателем и похуже, но среди крейсеров это, наверное, один из худших. И в заключительный слот орудия главного калибра, модификация 3, бы ускорить перезарядку главного калибра, да, здесь получается... Поворот башен, ну, такой достаточно некомфортный, 29,6. Надо по возможности, конечно, этот показатель улучшать талантами капитана. Ну, как видите, у меня капитан всего с 15 очками навыков, поэтому, ну, пока что... Ну, одно очко есть, можно потратить. В принципе, так, наверное, и сделаю. Что сократит время на почти 4 секунды. В принципе, достаточно неплохо. Но все равно, когда там этот капитан полностью докачается, чтобы остальные таланты раскидать, это еще <laughs> очень и очень долго. Так что вот получается на первой ступеньке я взял наводчика и из последних сил. Да, Венеция из крейсеров у нас, по-моему, да, получается самый быстрый, наверное, корабль. Ну, не, по крайней мере, на уровне, наверное, точно, да, скорость 38,4 узла. Быстрее, наверное, может только под форсажем разогнаться, как там его, ну, короче, французский крейсер 10 уровня. Все, если, да, здесь у нас без форсажа, просто чистые и 38,4. Вообще, скорость, в принципе, шикарная, что позволяет в бою, особенно на перестрелке на средних и дальних дистанциях, да, противник по нам промахивается Ну, конечно, не забываем, да, ходить не надо, но это касается, в принципе, всех кораблей Если по нам ведут огонь, да, тем более постоянно, ладно, там один зал дали, могут промазать А вот вторым уже, когда противник пристрелялся, надо там, ну, либо скоростью играть, либо д -д доворачивать Дабы противнику жизнь осложнить прицеливание На второй ступеньке мастер снаряжения На третьей ступеньке супер интендант Тем более, да, у нас здесь есть дымогенератор полного хода Плюс у нас хилка, ну, еще корректировщик Да, корректировщик, кстати, нет-нет, а в бою иногда пригодится Потому что дальность стрельбы здесь у нас 17,1 Не очень хороший показатель Также на четвертой ступеньке отличный к И, сказал, не сказал, мастер Маскировки, да, если посмотреть по модулям, кто-то скажет, можно, да, увеличить дальность за счет системы управления огнем, но я предпочитаю все-таки более быструю перезарядку, нежели стрелять на дальние дистанции Тем более фугасов нету, бронебойками на такой дистанции, ну, можно, конечно, там кого-то пробивать, ну, не знаю, я предпочитаю с той дальностью, которую у кораблей есть, пусть там кто... Хочет, Да, другое мнение, это уже лично его, потому что есть игроки, которые любят играть вообще там, да, на пределе, у, находясь у края карты, а, к примеру, да, помогать эсминцам, например, захватывать точки на этой дистанции невозможно, ты ничем не поможешь, да, находясь от точки даже на 15 километров по двигающемуся, маневрирующему эсминцу попасть практически нереально. Поэтому я предпочитаю играть все-таки на средней и короткой дистанции, тем более от полубронебойных снарядов как раз очень сильно страдают эсминцы. Да, отдельная история там у нас про линкоры, но до, до линкора мы еще доберемся. А вот как раз-таки от крейсерских полубронебоек эсминцы просто очень быстро, в принципе, в порт улетают. что тоже как раз-таки вынуждает нас играть поближе, поближе к точкам. Ну, хотя на любых кораблях надо все таки про точки не забывать. Да, есть там отдельные такие товарищи, какой-нибудь, да, конь, ну, еще какие-нибудь другие корабли, сейчас уже не буду там вспоминать, <сёк> ничего перечислять, на которых, в принципе, на близких дистанциях лучше не играть. Ну, хотя как раз-таки на таком линкоре, как э, на коне, наоборот, да, ну, на короткой, конечно, опасно Вот на средней самое нормальное Плюс, да, если мы прокачаны в маскировку при, Если уже совсем там жареным запахло У нас есть возможность Отсветиться Кстати, на коне, по-моему, маскировка <с> Лучше, чем даже на этой Венеции Не помню, но ну, тоже там 12 километров Здесь 12.4 На коне, вот сейчас не вспомню Какие там цифры, но мне кажется, что-то там В районе ровно 12 километров Ладно, проехали. Не столь важно. Вот как раз по, по, по поводу полубронебойных снарядов я начал вначале говорить, что неоднозначное впечатление. Иногда вроде неплохо. Да, к примеру, вот просто вот берем вот этот вот Петропавловск. Выкатывается Петропавловск носом. Мы ему не бронебойками, не полубронебойками сделать ничего не можем. Я просто один раз в бой попал, где на фланге было два Петропавловска, они вдвоем носом выкатились. Союзники все там в порт по-быстренькому у нас поотправлялись. Ну, там еще помимо Петропавловска еще другие корабли были. Но в итоге всех уничтожили. Остались только эти два Петропавловска. Я и еще там, не помню, какой-то крейсер. В итоге по этим петропавловском я чем только... Я стрелял фугасами. Я стрелял бронебойками. Я пускал торпеды по КД. Да, на Венеции есть торпедные аппараты. Причем с линейностью Ну, там всего, по-моему, три торпеды на борт. Если мне память не изменяет... То есть, ну, урон практически им никакой не наносится. Полубронебойками. Там, ну, стараешься вроде выцеливать надстройки, У Петропавловск там не особо богато с этим. Там урон, дай бог, сли тысяч проходит за залп. Ну, и такая же, в принципе, история с бронебойками. То есть, если вам противник борт не ставит, вот так носом выкатывается, все. Как раз таки фугасы были бы наиболее предпочтительными, да, фугасами может быть урон тоже будет проходить, белый, не такой большой, тоже там будут наноситься какие-то такие небольшие цифры, но тут решают пожары, нет-нет, пожар все-таки рано или поздно прокнет, никуда от этого не денешься, из-за этого фугасы более предпочтительно получаются. Да, полубронебойки белого урона наносят гораздо больше, но это если мы противнику стреляем в борт. Да, если противник борт подставил, и то надо стрелять не в борт, а то некоторые вот в ватерлинию, да, там выцеливают Потому что можно, но только легким крейсерам, к примеру, ну или тяжелым, которые борт подставляют Да, тоже можно, в принципе, пытаться там выбить цитадель полубронебойками, ну, маловероятно Но легким без проблем, какому-нибудь Минотавру, там, Нептуну, ну и, да, другим там Не знаю, там, Смоленск тот же, в принципе, без проблем пробивается а если мы стреляем по линкору, то надо выцеливать ниже, ой, выше, наоборот. Вот стараться вот поэтому то, что то, что сверху у корабля находится. Ни в коем случае не в борт. Ну, все равно. Да, Но ну, это касается, в принципе, и фугасов, и бронебоек мелкого калибра. Успели залп дать? Пойдём. Должен попасть. Вот, пожалуйста. Да, он, наверное, не рад, что вот так выкатился вампир. Хорошо зашло. Представь, да, эсминцу 12 тысяч урона получить. Там, не знаю, сколько вампиров всего прочности. Да, кстати, дымы на Венеции советую использовать. Ну, в принципе, так же, как и на линкорах итальянских. То есть только для того, чтобы где-то свалить, если мы попали, так сказать, в щекотливую ситуацию. Потому что светимся мы из дымов далеко. Сколько там? 10-11 километров, не помню. Ой, блин, Монтана, но ну ты вообще на месте тут встал. И дымы тратить как бы неохота. Давай-давай, Венеция, откатывайся, блин. Борт убираем. По нам стреляет. здесь фандер, конечно, накосячил. У нас зал даже посолидней получился на 8000 тысяч. Кто-то там еще стреляет. Здесь, кстати, грозовой дымы протянет, я что-то так... Вот, отлично. Надо Фандера добирать, пока не ушел. Давай, Монтана, стреляй по нему. Он уже 30 тысяч урона нанес. Пока хилиться не начал. Ну, по-моему, фланг мы забираем. Вампира уничтожили уже там давно. И Фандера. Надо разгоняться и уходить на центр. Уже здесь на фланге осталась одна Венеция Которая теперь будет убегать Вот, пожалуй, 45 попаданий 35 тысяч урона Ну, в принципе, для крейсера еще нормально Да, 31 пробитие Кстати, да, большинство снарядов с уроном зашло Ну, пусть с небольшим, но все-таки Эсминец, конечно, там хорошо в начале хапнул вот как раз тоже бонус, вот это, это в скорости, это в начале по подойти к точке, помочь эсминцу ее захватить, да, вот, вот как сейчас вот примерно получилось по дать там хороший залп. И быстренько смыться. Если что, у нас есть дымы, если вдруг там вот как здесь фандер, да, там чтобы борт не ставить, мы включили дымы, стрелять перестали обязательно, про это не забываем. И спокойно разворачиваемся уходим. Да еще и торпеды можем. Кинуть. А, ну по клеберу, конечно, попасть тяжеловато, все-таки. Попробуй возьми там упреждение. Ох ты, тут подводные лодки у нас. Так по-моему он под водой сейчас урон нанести не получится. Надо вообще разворачиваться. Так если монтана смотрит сюда. Придется включать дымы Кстати, можно Глубины бомбы что же скидать Не знаю, там, зацепит его Навряд ли, конечно Но попробуем Вот, все, борт убрали Теперь можно и стрелять, даже если Блин, остров тут вообще Как-то не, не, не нужен он тут По крайней мере, в данный момент Не нужен Пожалуйста, подводную лодку уничтожь. Кто, другая подводная лодка. <laughs> да. Хотел бы я на это посмотреть, как вообще это происходит. Ну там к полтиннику потихоньку подбираемся, но что-то много урона. Не факт, что уда удастся нанести. Дымов Если противник сейчас не посыпется дальше по-быстрому. Да, вот, посмотрите, вот, например, вот на этого Кремля. Вот он там находится где-то в безопасности, у него полный запас прочности. Ну, не, некоторые ни при каких обстоятельствах игроки вперед не идут. Там выигрывает команда, проигрывает команда. Я все равно буду сидеть за островами. Вот время попробовать с корректировщиками пострелять. Не особо я люблю с корректировщиком стрелять. У меня в этом плане опыта немного. Я как-то редко им пользуюсь. Но вот сейчас надо быть осторожным, а то Кремль как даст. С корректировщиком, когда стреляешь, вот так долго летят снаряды, смотришь, ждешь, где они, где они. Кстати, да, вот команда у нас сравнялась. По очкам-то вроде мы выигрываем. Вот чем плохо Кремль. <laughs> Это тем, что, блин, даже вот так ему урон не удалось нанести. Ну, сейчас торпедки поймает от Балау. Там, правда, урон-то небольшой. О, 1700. Ну, тем временем урон к 60 тысячам подобрался сейчас снаряды не пролетают А тут не перекину Блин, не перекину Да, вот так Кремль находился На безопасной дистанции вдруг пошел вперед А то играл ни при каких обстоятельствах Нет, он все-таки решился На этот отчаянный шаг А Монтана тем временем убежала Да, Монтана, отдувайся Кремль через меня Кстати, можно торпеды кинуть а вот от линкора летит. Фух, ну сейчас меня рандом простил. Смоленск, по-моему, даже в такую проекцию должен там хапать нормально. Не, нифига. Три непробития, блин. Вот тебе полубронеблойки. Кстати, уже можно хилку, наверное, использовать. На месте вроде стоит да а урон нанести не можем он фугасы не жестче домашний он... ну 1700 да что ж, за невезуху но он сейчас вперед дал и за эту дню снаряд полетели прям со всех сторон по мне летит там от кого тоже от линкора блин фугасы но все равно здесь как бы скорость немного спасает Видно было, да, что он брал Меньше, чем требовалось По идее а -а -а, Я думал он будет тормозить там дымы ставить, нет Не угадал, нет, ну все равно Зато больше, да, <трият> три с лишним ха <сс2> Калибер поймал торпеду Которую, да, вообще на шару была кинута Вот бывает и так Поэтому если дальности торпед хватает Надо по возможности вот так вот На шару там иногда где-то раскидывать Ну Чуть-чуть а -а -а, больше упреждения Возьми, чтобы фраг был Еще ни одного прям такого залпа, чтобы Хоп, там, ну, 8 тысяч удавалось Выбивать, ну, бронебойками Смысла здесь в этом бою стрелять особо было Не в кого а, пожалуйста, зато Сработало Так, дым надо включать Здесь единственный клебер меня может В принципе светить Ну, вроде пока не светит Да и монтане, по-моему Не до меня Ну и вот так бывает весь бой, вот так что-то кидаешь, кидаешь и нормального урон не получается Да, бывает, когда там противник как-то неаккуратно сыграл, там залпы такие вылетают И по 10, и по 20 тысяч бронебойками можно пострелять Ну бронебойки я предпочитаю заряжать только когда против крейсеров Всё. Можно уже понаглей пойти вперед на Монтану Наша Монтана отхилилась, еще там потанкует немного А вот сейчас возможность как раз-таки попробовать бронебойками залп дать. Дымов завершена. Ну вот, это рекорд за этот бой, 9000. Так, торпеды ушли все в молоко, получается. Противник вроде держался, да, сначала там сравнялись, а потом все-таки посыпался. 1000. Тоже неплохо. Хоть бы один фраг, да? Бывает, дамажишь, дамажишь, блин. Урона много, а фраги не идут. Есть такое. Вот, что там, вражеский Петропавловск. Вот, наверное, у него по-любому модуль стоит на дальности, и сидит он там себе в уголочке. Посмотрим, на каком он месте по опыту будет, блин. Ну дайте хоть один фраг, уже урон за сотку давно перевалил Ну не так давно А, неудачно, высокой сейчас взял, да там прошли Три сквозняка Еще есть возможность, ну хотя бы один залп дать, может даже два Давай фраг Блин, он еще, ну есть, все-таки удалось одного противника Худо-бедно 108 тысяч нанесенного 164 попадания, не, ну и будь бой, да, если противник не начал бы сыпаться, более такой, упорный, можно было бы гораздо больше, в принципе, ирону накидать, у меня еще и прочности запас был, и расходники целые, да, там, по-моему, ну как целые, там один, одни дымы оставались, ну вот зато 1772 опыта, на первом месте у нас подводная лодка, то есть Делаем вывод, что на подводных лодках можно показывать хорошие результаты. <смех> Не знаю, может у них подкручено. Вот он, остался в живых Петропавловск, который в углу карты играл. Вот поэтому говорю, ну смысла нету Играть с этими, ставить модули на дальность Играть в углу карты, да, когда у тебя дальность 20 километров и больше Пусть ты там, блин, охрененно урон наносишь Кстати, я думаю, таких игроков немного Многие, которые ставят, да, вот эти модули Играют в углу карты, в итоге ки Кидают мимо, блин, забой И урона мало наносит и команде не помогают В плане захвата точек Да, здесь видели, у нас сразу с начала боя Пошло преимущество по очкам То есть, сколько, -то, ну, не помню, там, так особо Не следил вроде, ну, видно, что Наш там нормально, да, мы, получается, левый фланг забрали, там и центр наши забрали. То есть противники проиграли борьбу за точек, ну и отсюда уже начинается, да, поражение идет как-то, что некоторые игроки начинают как бы пытаться спасти положение, смотрят, о, мы проигрываем по очкам, надо, кстати, я тоже... Бывает, попадаю, да, в такую вот ситуацию Ну, тоже понимаешь, что сейчас Если что-то не сделать Ближайшие 1-2 минуты, то по очкам Как бы хорошо команда не играла Все равно будет, скорее всего, поражение Поэтому, да, лезешь там, пытаешься Точку захватить И отправляешься в порт неаккуратно Ну, просто надо тоже в этой ситуации думать Я, ну, я уже давно тоже перестал В принципе, такую ошибку делать Стараюсь, это, ну, потому что понятно, что Ну, смысл отправишься ты в порт Тоже команде это особо не поможет то есть надо, ну, стараться просто сокращать, как, как бы, численность противника в этой ситуации. Ничего не поделаешь. Так, кстати, посмотрим, что там. Ну, бронебойками я стрелял немного. 39 попаданий, всего 16-800 урона. 84 тысячи полубронебойками. Да, одна торпеда попала. Кстати, что-то как-то там скромно по Калиберу. Но все равно удачно, да, практически на шару. Вот, что, по эсминцам почти двадцатка. Тоже неплохо. Вот по Смоленску как-то не получилось... Особо покидать он... Ну, все равно там. Почти 7 тысяч. Основной урон он из, из, из Монтана-1, Монтана-2. Даже, даже затоп сделать не удалось. Что там у нас? Ну, по кредитам, да, что тут интересного. Это обычный корабль, в смысле прокачиваемый. Особо много не заработаешь. И, и то здесь у меня стоит еще и камуфляж, который там сколько? 20% по-моему кредитам дает Ну, не так-то и густо. Даже 300 тысяч... Не накопилось Возвращаемся Возвращаемся в порт Ну вот поэтому я и говорю, неоднозначные впечатления да? Третий раз я уже это начинаю говорить Но просто ситуации в бою такие бывают Когда без фугасов просто урон наносится очень и очень слабо То есть здесь как бы, ну, стараться Это уж старайся, не старайся Зайти противнику в борт Маскировка, в принципе, этого сделать нам не позволяет Да, если только... Клинкору, потому что любые другие практически крейсера по большей степени нас пересвечивают. Ну, дымы. А дымы, как я говорил, лучше использовать для того, чтобы свалить из щекотливой ситуации. Так, да, к примеру, в начале, вот как я сейчас говорил тоже, в начале идем, помогаем на захвате точки эсминцу. Заряжаем обязательно полубронебойками, подходим, ну... Как можно ближе, но тоже надо да, Смотреть заглядка, чтобы были либо Продумывать пути отступления там Посмотрели рельеф, острова, чтобы если что Куда-то нам там успеть от линкоровских Залпов уклониться, ну и опять же Тяжелый крейсер в борт тоже может дать Не, не кисло, ну и незабываемый сменец Еще торпеды может кинуть То есть тоже так осторожно, если вы этого делать не умеете Не надо к точке не лезть, а то в порт Быстро очень отправитесь, я в принципе это делаю Ну почти на всех крейсерах Я стараюсь все-таки эсминцам помогать ну, так или иначе, там, по возможности. То есть к точке подошли там по эсминцу Один, да, ну на Венеции Сами видели там а одного-двух залпов Удачных достаточно, но ну, если, конечно, союзный Эсминец тоже не валенок, и он тоже Все-таки будет настреливать по вражескому эсминцу А то есть какие союзные эсминцы Он на точку зашел, дымы поставил То есть света нету Еще плюс он, да, эти, этими дымами же Маскирует противника Сидит себе приспокойненько в дымах, приходит торпеду он отправляется в порт, ладно, даже если Он в порт не отправился, но в этой Ситуации, да, он видит, когда с тобой идет крейсер то есть он целенаправленно идет тебе помогать не блин если дымы ты ставишь ты их ставишь тогда не для себя а как раз таки для того чтобы закрыть этот крейсер то есть тебе в этих дымах сидеть не надо ты дымы поставил и пошел светить то есть ты засветил вражеский эсминец, начинаешь с ним перестрелку, крейсер тебе помогает, бац-бац, и минус один противник, потом точку забираешь, все в шоколаде. Фланг взят практически, да, потому что если там один эсминец, линкоры уже понимают, что там есть эсминец, они будут стараться держаться подальше, ну, в основном, то есть боятся торпед, ну, и, в общем, так, пошло-поехало. В общем, надо просто думать <смех> не только о себе, а надо думать про команду. да. Просто если я, ну, видит, видит, опять я повторяю, да, что идет с тобой крейсер, ну, значит, он целенаправленно, идет как раз-таки конкретно тебе помогать, помоги тоже ему. Чем ему помочь? Дымы, свет, все. Ну и урон там по возможности. Больше, в принципе, от тебя ничего не требуется. Даже если эсминец вражеский уничтожить не удастся, он получит. Ну, достаточно серьезный. В любом случае, срок повреждения, если даже по нему будут два-двое два да, двое настреливать. Там, ну, эсминется, крейсер. Может, еще и с дальней дистанции там кто-нибудь кинет, попадет ненароком. Мало ли всякое бывает, да, союзники там все-таки скинутся. То есть он получит повреждения такие, что потом у него будет мало прочности, ему, он, ему будет играть уже некомфортно. Он будет стараться не светиться, находиться далеко. То есть на точке уже особо залазить не будет. То есть тоже в этом огромный плюс. Да, это и линкор будет на фланге попроще. Ну и, да и ну, в принципе, и всем остальным тоже. Короче, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим. Понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.